Это бывает редко, но все же. Самое прекрасное — это встретить человека, с которым тебе не просто хорошо, а хорошо, даже если в жизни у тебя все плохо, Даже если мир вокруг тебя рушится, но в его руках ты чувствуешь защиту и спокойствие. И тут уже не нужно слов. Иногда чтобы поддержать человека, достаточно просто быть рядом. Иногда. Чтобы сделать человека счастливым, достаточно просто его обнять. И чтобы не потерять это счастье, его нужно ценить каждую секунду. Каждый миг.